Здоровый народ, с вами Данил Яценко, вот сейчас буду проходить уровень сайт степ за полтинник Потому что пока что за одну попытку мне еще рановато проходить его Тренировался немножко его так, думаю готов за полтинник проходить его Но не, не меньше пацаны, чем за полтинник, потому что мне кажется за 30 я не смогу пройти его уже Так, отлично, начало пройдено Самое бесячье начало вот это вот. Ну, неприятно, потому что все меняется, блин. Ну, шарик это не очень сложный. Так, все, залететь, да. Ну, все не залетел, и все И все и. Так, надо не тупить. Не, не тупи, соберись. Так, соберись. Аккуратненько. Отлично, залетели. все Вот теперь волна. Волна тоже. Раз, два, три. Отлично. Раз. ждем ну чуть-чуть ждать надо было. Ну, и вот тут все нажимаем и ждем. Э, и чуть-чуть ждем, но не сильно было. Э, Блять, 10 попыток уже, сука. Э, отлично. Так, ждем. Вот тут ждем. Отлично. И. Э, прыжочек раз-два. Раз, два, три, четыре. Прямо летим. Э, сука. Вот это, блядь, сука, сложный момент. Стрейфлай такой. Ну не стрейфлай, другой, что-то называется, но э, тихо. Раз, два. Вот это место. Я не знаю, как сейчас прошел его. Охренеть, я прошел его с первого раза, пацаны. И, ну, шарики. Э, не шарики, а дуал, дуалы. Дуалы. Они, они не очень сложные, пацаны. Это кажется что сложные. Они. Так вот тут надо пораньше, тут попозже. Ну, не попозже, в смысле. А вот, вот так вот. Ну, даже не так. Сука. Вот так, да. Все, отлично. Вот это место. Охренеть. Вот это место, ну, оно неприятное. Не, не, не все, не... Начало дуалов не очень сложное, вот сейчас сложное в конце. Оно как-то проходится? Я пока не понял, не раскусил я. Ну, прохожу как-то иногда. Ну, не с первого... Так, ниже. Ниже, ниже, ниже летим. Сука, 28 попыток, сука. И прямо, прямо вниз. Прямо, наверх точнее. Надо было сохраниться, сука я не пройду за, за полтинника у них у ну могу не пройти могу пройти как повезет вот все теперь надо мне... попасть попасть надо хорошо попасть так Ой, бля пожалуйста отлично это оно это оно чуваки в конце нажимай. Все. Кораблик тупой, сраный. 46 попыток у меня уже. Ну и в конце тут не очень сложно. Все. Охренеть. 46. Я думал, я пройду. Вот. Не скоро так. Заполнитель. Вот прошел, короче, пацаны.